Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр «Павловы партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Кирилла, и у него ситуация следующая. У Кирилла есть ИП, по налогообложению это упрощенка 6%. Вопрос следующий. Какой налог Кирилл будет оплачивать в случае, если он будет продавать какое-то имущество, ну что-то типа автомобиля или оборудования? И может ли он здесь учесть что-то в качестве расходов? Давайте разбираться. Раз уж вы выбрали систему налогообложения 6%, это значит, что вы должны будете оплачивать 6% со всего дохода, который вы получаете. Если вы хотите вычитать что-то в качестве расходов, в этом случае вам необходимо было выбрать систему налогообложения ОСН «Доходы минус расходы». Поэтому вы будете платить 6%, со всего, что поступает вам в качестве индивидуального предпринимателя. Вычесть что-то в качестве расходов у вас не получится. Конечно же здесь есть какие-то статьи, такие как фиксированные взносы и так далее, но это не относится к продаже какого-либо имущества. Я надеюсь, что я помогла вам. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео. Я всегда рада вам помочь. Я желаю вам. Отличного заработка на торгах по банкротству. Желаю вам хорошего настроения. Будьте профессионалами на торгах, зарабатывайте. Если вам понравилось это видео, ставьте класс. Подписывайтесь на наш канал. Всем отличного настроения и всем пока!